Давид Бурлюк, без о. В детскую наклонена светит луна. Братья не спят, карандашики чинят пыхтя для рисунка раскрасчики. Тятя сказал, и мамка вскричала Рассеется, рассея вся, Сентятя Бря. Листы слагают и разрезают, Храбры, грифели скрипят, Луна ставит сентябры.